Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, что тебя Ну вот, мне 18 лет, я недавно поступила в ВУЗ после школы как раз-таки. И э, ну, по большей части меня такое беспокоит то, что я стала очень раздражительной и как бы, не вижу радости ни в чем вообще. Mm -hmm. э, в принципе, это единственное, что меня сейчас беспокоит больше всего. Хорошо, такой вопрос а, а как у тебя происходит взаимоотношения с родителями Ну, с родителями у меня все хорошо последние несколько лет и как был мы живем достаточно хорошо уделяют мне внимание как бы не чересчур много чтобы как бы типа не было там гиперопеки но и так чтобы я успевала всего сама делать и была у меня ответственность и так далее а еще такой вопрос а есть кто-то кто тебе нравится да как твоя жизнь личная складывается ну у нас э, пошли ссоры вот в последний месяц потому что я постоянно в учебе э, от меня хотят внимания. И тебе не хватает на все мне не хватает времени да. Учеба это, в принципе, конечно, всегда сложно, потому что там существует э, ряд моментов, которые невозможно отложить, их надо там решать, да? Нужно в приоритет ставить свое состояние эмоциональное. В твоем случае я считаю, что тебе нужно, во-первых, знаешь, в чем разобраться. Вот улыбнись сейчас, просто улыбнись. <связывая> вот, что ты чувствуешь, когда улыбаешься? Ну, не знаю, что все спокойно в жизни. Да. Легко, да? Легко. Легко. И это происходит потому что это твое естественное состояние, потому что ты живой человек. И то, что неестественно, оно откликается как что-то тяжелое и неприятное. Раздражительность еще это как знаешь как такой фактор, когда не хватает, возможно, личного пространства, то есть с, побыть с собой, потому что ты можешь ну когда ты находишься с собой, ты только тогда можешь наполниться, восстановиться. Важно, чтобы ты именно действовал от себя, от своих желаний. Это имеет значение. И там, где ты не можешь справиться, честно об этом говорить. И вообще быть честной с собой и с окружением. И не будет конфликтов, не будет сложностей. Перед своим там, молодым человеком, или как у тебя, я не знаю кто, тоже быть честной. Ну, говорить как есть. Если что-то не нравится, об этом тоже говорить. Это нормально. Потому что а когда ты в чем-то себя подавляешь, то это все собирается и выражается как вот этот вот, вот, вот, негатив, да, как раздражительность. Не надо тебе там ничем забивать голову, у тебя так все хорошо. Почаще mm. улыбаться и все. Понимаешь, совершать свои ошибки. От этого никто не застрахован, и это тоже нормально. И не бояться их совершать. Потому что ошибки они учат. Только ошибки учат. Ну, как бы да, это все понятно. Просто, не знаю, как-то не получается не всегда. Не, не всегда получается а, переключиться? Mm -hmm. Да даже сформировать мысли, чтобы это правильно сказать, не получается, когда хочется что-то высказать, и просто не незнание того, как это правильно преподнести, чтобы и не расстроить, и как бы донести мысли. Смотри, сложность заключается в том, что ты, ты пытаешься подбирать слова. Тактичность, она уместна, но она порой мешает, когда... Вместо того, чтобы сказать, человек уходит от ответа или пытается как-то мягко донести. Люди все разные, и все по-разному воспринимают информацию. Даже одни и те же слова каждый воспринимает совсем иначе. Да? Там, любое слово, там, не знаю, например, отношения, у каждого это могут быть свои какие-то представления. Кстати, вот это тоже может быть сложностью твоих взаимоотношениях с молодым человеком, поговори с ним об этом. Что для него такое отношения, что для него такое любовь, что для него такое вообще вот совместное времяпрепровождение. И, и ты удивишься, когда поймешь, что у вас это совсем разные вещи. И вот это просто обсудить, чтобы не было вот этих недопониманий. И это со всеми происходит, не только а, в каких-то близких отношениях, в любых отношениях. Не бояться говорить, как есть, своими словами. Это всегда намного лучше, чем усложнять. Ну, просто тут еще и другая проблема стоит, что я боюсь общаться с людьми. То есть м -м, надо куда-то войти и что-то сказать, но у меня там страх, какой-то барьер, который не дает мне это сделать, пока я полностью не успокоюсь там, несколько минут, чтобы преодолеть это и войти, сделать, и сказать. В любого человека все новое оно волнует да не то чтобы даже пугает это можно э, если раскручивать эту мысль то можно погрузить себя в страх и во что угодно но если не раскручивать эту мысль то на самом деле это просто волнение это волнение и это тоже нормально но лучший способ преодолеть это это, это пойти навстречу этому волнению и сделать этот шаг то есть волнуешься ты Переключи это волнение в некий интерес и даже игру. Ты же можешь быть вообще любой. Чаще всего человек э, переживает за то, что он думает, что о нем подумают. Ну, а, если, да. Да, а если это вообще отбросить, просто будь собой какая-то есть, потому что в мире невозможно всем угодить. Ну, невозможно. Даже если ты будешь суперидеальным человеком, ты все равно для кого-то будешь какашкой самый лучший вариант будь собой и когда ты вот такая какая то есть и проявляешься как как ты как тебе нравится вот ну вот искренно с собой да то твои люди кто тебя понимает твои близкие друзья и или новые друзья они с тобой останутся потому что им будет с тобой кайфово они будут с тобой на одной волне и это будет чувствоваться так как ты себя не обманываешь и Потому что вот эта вот иллюзия, обманы, это всегда сложнее. Это как надеть сложный, ну какой-то сложный костюм, там себя, знаешь, везде заштопать, и ты сразу начинаешь чувствовать вот это давление. А когда ты проявляешься через себя, это легко. Да. Ну вот. И когда ты так проявляешься, то твои люди, они с тобой останутся, тебя услышат. Ну, я ну, я могла это бы легко, тебе сейчас а сказать, что сделать немножко сложнее и другие. Хорошо, вспомни себя ребенком, или там, если у тебя есть сестра, братья, не знаю, какие-нибудь родственники, да, где маленькие дети, вот они еще там, скажем, в возрасте там, до пяти лет. Ну, ты наверняка видела таких маленьких детей. Ну, чё, Видела, да. Ну вот, если ты за ребенком понаблюдаешь, им движет интерес. Ему не страшно, ему интересно. Он даже там, может, не знаю, шмеля какого-нибудь ухватить ручонкой своей. И не понимаешь, что, ну вот сапнет, потому что им движет интерес. И интерес – это вот естественное состояние, не страх, а интерес, любопытство, игра. Просто позволь себе быть этим ребенком, таким искренним и легким. Ну ты же такая и есть на самом деле. И это состояние, оно, ну, классное, в нем хорошо. Ты начинаешь чувствовать наполненность, понимаешь? Ну и свободу. И, и свободу. Ну да, ну вот. Просто позволь себе быть вот, вот этим искренним человеком. И это будет самое главное, самое ценное. И я бы сказала, это то, что действительно может во всем работать с наилучшим образом. Потому что ложь, она чувствуется, ну когда человек пытается кем-то быть, встать на чье-то место не быть собой это всегда чувствуется такие люди они отталкивают не притягивают притягивают искренние настоящие которые не притворяются ведь именно поэтому маленькие дети они вот такие энергичные как батарейки энерджайзера у них энергии много потому что они ее не расходуют на вот эту какую-то ложь понимаешь на эту иллюзию они такие какие есть Просто вспоминаю все эти воспоминания о том, как ходила в парке и детей видела. То есть просто. Ну да. Понимаешь, да. Ну да. Все будет хорошо, все встанет на свои места. И вот когда ты пробуешь что-то новое, ты смотри на это как на новую игру, Никак на что-то там невероятное, недостижимое, нет. Это же правда просто игра, потому что вот ну вот сейчас тебе 18 лет, да, если ты вспомнишь себя раньше, да, там, вспомни, все новое для тебя всегда казалось чем-то невозможным, да, а сейчас ты вспоминаешь это, думаешь, да какая-то ерунда вообще, Че я тогда переживала, ну, просто этап какой-то там, прошла его легко и все, понимаешь, и тоже, и по жизни так всегда происходит, вот. Любой этап — это просто небольшой этап. Это ничего-то недостижимое, это ничего-то невероятное. Это просто этап. Ну да, надо будет подумать об этом. Ну да. Все оказалось проще, чем я думала. Ну да, так всегда. Главное не усложнять. Да, усложнять — это очень сложно. Ну да, Потом это и сложно, и трудно, и недостижимо, и можно это развивать, развивать, развивать. Да. И самое главное, не приводит, вообще не приводит а, никакой цели, а наоборот, от нее отводит, и никакому результату. Да. А мир, он для это... тебя открыт, бери, делай, что хочешь, это правда. Ну, Все да. вокруг тебя такие же люди, как и ты, абсолютно такие же. Вот представь, вокруг тебя ходят отражения тебя, ну такие же Маши. И вот каждый такая же Маша. И он так же, как и ты, чего-то там переживает, чего-то себе там придумывает. А если ты ему скажешь «Привет, все хорошо», он тебя услышит, скажет «Действительно, все хорошо, что я там что-то себе придумал». Понимаешь? Да. Я вижу, что у тебя все хорошо, у тебя нету каких-то серьезных проблем. Этого нет. Этого нет, просто у меня, не знаю, какой-то моральный кризис сессии того, что у меня дедушка умер и вот это все вот вместе накопилось не знаю ну смотри то что там э, не стало дедушки ну как бы что тут говорить мы все смертны понимаешь с нами с каждым это однажды случится и в целом жизнь это ну как одежда которая в какой-то момент тебе станет маленькой ты просто ее снимешь и э ну, дедушка твой наверняка прожил офигенную жизнь, у него была внучка классная. Ты можешь представить, что он там, не знаю, на Таити уехал, там загоряет где-нибудь, знаешь, под солнышком, вот, пьет коктейль, и все, у него в кайф. Ну, если тебе от этого будет легче. Потому что где-то так оно и есть. Ну, да, можно это тоже только сказать. Ну, да. А, ну, дедушка ушел, то появится кто-то новый в твоей жизни. Не менее прекрасный человек. Ну, я тебе так скажу, что самый главный человек в твоей жизни – это ты для себя. Ты. И это должно быть в приоритете. Всегда выбирай себя во всем. Будь честной с собой, будь честной с окружением. Если ты чего-то не можешь, ну и не берись за это и скажи об этом. Я это не могу. Никто от этого не умрет. Ничто от этого не изменится. Но ты лишишься ненужного геморроя. Правда? Да, да. Вот и поэтому просто в мире все меняется, люди меняются, ну все меняется. Остаешься только ты сама с собой всегда. Вот это да, самое это важное. Ну да. Посмотри на проблемы иначе, ну на вот эти сложности, которые навалились. Ну не перегружая себя. Если ты чувствуешь, что ты не можешь перепрыгнуть этот потолок, зачем его прыгать? Может, это вообще не твое. И Тебе 18 лет, ты можешь импровизировать. Мир он такой, в мире столько всего интересного. Ого-го, вообще, пробуй. Ну, просто пробуй. Посмотри на, знаешь, на возможности, как на разные фрукты, которые ты можешь попробовать. И каждый фрукт он какой-то другой. Понимаешь? Да. Ну вот. Просто так много ассоциаций, которые дают взглянуть на жизнь по-новому. Да, да. Ничего. Да, все просто. Все всегда просто. Вот. И самое главное, это вот действительно не усложнять, а упрощать. И причем я тебе хочу сказать, что ты всегда это чувствуешь сама. Вот пусть для тебя ориентиром будет легкость. Потому что, когда у тебя все правильно, когда тебе хорошо, ты что чувствуешь? Легкость. Правильно? Да. Ну вот. А когда что-то не так, ты можешь ощутить сразу тяжесть. Это значит, ну, ты куда-то не туда пошла. Остановись в этот момент и скажи, ну, не, мне это не нужно. Я не хочу так. Хорошие слова. Ну, я рада, если чем-то помогла. Да, перевернули мышление немножко. Я бы, конечно, сказала, как некоторые люди, что перевернули мышление на 360 градусов, но это... Мы вернемся в одну и ту же точку, поэтому на 180 градусов. Ну, это здорово, я рада помочь, правда. Вот, Ну, мне приятно было пообщаться. Если хочешь еще о чем-то поговорить, мы можем поговорить. Да нет, я как бы затронула, что меня беспокоит больше всего. Я как бы поняла, в каком направлении сейчас двигаться и в чем у меня ошибки возникали. Ну, я рада. Вот. Очень рада, что тебе помогла. Тогда удачи тебе желаю, вот. и помни, что ты для себя самый главный человек, и вот будь честной с собой, и все будет хорошо, все будет на своих местах. Да. Спасибо. Ну все, счастливо. <с Delice> До свидания. Да, хорошего дня. Да, и тебе тоже. Пока. Спасибо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии.